зрения на Первом республиканском. Здравствуйте! Ну что, всех поздравляю со светлым праздником, с Рождеством. Сегодня постараемся как можно меньше о политике, хотя, наверное, без этого совсем не обойдется. А главным образом все-таки о чем-нибудь светлом давайте. У нас сегодня в студии историк, поэт Владимир Скопцов. Ну, здравствуй, Володя. Здравствуй, с праздником. Да, и тебя с праздником. Ты часто у нас попадаешь э, так вот Новый год, потом Рождество, да, э, старый Новый год, ну, так захватываешь. Поэтому вот приходится как-то нам с тобой все охватывать. Но все-таки, да, вот такой интересный вопрос. Для тебя Новый год и Рождество, один праздник, там как-то не сливаются потому что но ну, как начали в новый год <связывая> ну да ну конечно просто наше детство было в стране где провозглашен был атеизм да, атеистические взгляды поэтому новый год заменил рождество как будто боялся в каждом окне увидеть по атеисту да <связывая> да да да да, -да, -да. <связывая> вот и потом, когда уже стал развиваться понятийный аппарат, я уже тогда осознал, что это за праздник и где я в этом потоке. Безусловно, Рождество – это прекрасный праздник, это главный праздник у католиков, у православных главный праздник – Пасха. А что так? католики как и вся европа интересуются тем что происходит что называется на блюде жизни здесь сейчас то есть от рождества вот что у нас на земные интересы а православие возрождение бессмертие интересует поэтому русский солдат встает из окопа в отличие от европейского и ложится на дот и так далее кстати, я песню принес, которую в студию, она о Рождестве. И непроизвольно для самого себя. Это сейчас я начал анализировать, что же там у меня получилось. Я понял, что я соединил и то, и другое в одной песне. Потому что я, как человек, принадлежащий к православной культуре, выразил это поэтической строкой. Ну, давай, пап, попробуем. Начну... Творение, которое называется «Мария», потому что это тоже та тема, от которой в Рождество не следует отходить. Сильной власти над слезами, слезы высушит дорога, но пустыми, как глазами, ты в глаза посмотришь Богу. Материнскими губами твоя боль была испита». Материнскими устами берегла тебя молитва. Материнскими руками все, что от земли до хлеба. Материнскими руками обнимала тебя небо. Со знакомыми глазами ангел встретит у порога. Материнскими слезами твой билет оплачен к Богу. Когда все напрасное становится все яснее, Где в сумрак уходит спазмами, Что держит еще за шею, Когда над тем, что отмерено, Смеяться, но плакать легче, Когда все то, что потеряно, Вернут небеса под вечер, Звездой. Над белыми крышами, где окон чернеют пятна, Где свет, как на волю вышедший, не ищет дорогу обратно. Что было, то в лет укануло, следы заметут метели, Когда старики и ангелы склонятся у колыбели. С надеждой на милосердие во веки веков отныне распятие и бессмертие приносят в одной корзине. Знаешь, ты вот сказал, да, у католиков главное праздник Рождество, у православных все-таки Пасха, хотя ну, без одного не было бы другого, да. но а, мне вот подумалось, а почему все-таки там главный праздник Рождества, особенно, я так думаю, даже для протестантов, ну а чего, смотри, пришел, родился, все, пообещал, все, уже все, а Пасха, ну, уже взял на себя грехи, и все, а далее э, будь богатым, и все будет хорошо. Богатый, успешный, значит, э, все, ты Богу угоден. Если вдруг там что-то приключилось, то или ты, допустим, э, там не христианин, да, или ты там, ну, вот бедные индейцы, они ведь это все на себе, ну, кто такие индейцы, да, вообще, ничто. А у православных так не получается, потому что, ну да, пришел, родился, да, показал, научился. Так надо же еще там самому дойти потом. Да, он же показал, что смерть как бы вот, значит, побеждена, но тебе самому приходится. Надо же как-то вот трудиться. Может быть, поэтому не знаю. Да. Так все. И 9 мая, это святой для нас день, называют еще гражданской пасхой России, потому да. что мы как... Птица феникс из пепла восстали мы победили смерть в общем то так и есть они кстати очень против пасхи там вот я я думал что политики не будем да я между вот, ну, против 9 мая они против нашей пасхи говорил что политики не будем ну, постараемся поменьше но не получается они же как говорят там наши стратегические партнеры да? уважаемые они как говорят, с пониженной да, социальные ответственности. Да, с пониженной социальной ответственностью. <с> они говорят, ну что вы все об этом вспоминаете? Что вы вам этот там, День Победы, да, там, я не знаю, ну зачем? Ну уже прошло все давно, уже и бельем поросло, а вы все вспоминаете. Вот нехорошие вы люди. Чего вы вспоминаете, как вы нас возили, да, по, там, по всем? Мы к вам с дорогим сердцем, там, да, там, с добром, а вы нас вот, мы вам цивилизацию несли варваром. А вы вот так вот нехорошо. Но я думаю, они так, кстати, вот договорятся. И до Пасхи доберутся, я имею в виду, уже не до 9 мая, а до Пасхи доберутся, скажут, а зачем? А в принципе они уже добрались, у них же Конечно. там с Рождеством большие проблемы, да, да, потому да. что они говорят, что многих, да, волнительные дни, многих же, э, Рождественские праздники многих же оскорбляют у них там почему-то. Почему? Да, да, Ты да, мне, да. как историк скажи, почему? Эй, ну, Европа. Я отвечу политической строкой. это песня и преамбула, они связаны с выступлением президента России Владимира Владимировича Путина, который достаточно жестко обозначил красные линии и, в общем-то, в ультимативной, в правильной, на мой взгляд, совершенно форме как раз по этому поводу. Песня называется «Дайте русскому» или, или «Монолог русского туриста на Средиземноморском побережье». Но с преамбулой, которая связана с пресс-конференцией. «Тем имена, чьи мы прекрасно знаем...» внезапно захотелось на горшок. Когда с закрытыми глазами узнаваем, в эфире появился наш старшой. На теме либеральным негодяям, привычно опустивший обушок, он подчеркнул, как много мы не знаем, но нам от этого как раз и хорошо. И в то же время, отвечая прямо, что, где, когда, чего и как всерьез, поскольку журналист, известный Гамов, сумел поставить правильно вопрос. Вводя партнеров НАТО в истерию и палец, опустивший на курок, вернем мы Штатам, их же пандемию, Донбас россии Дайте только срок. Воспряли угнетенные народы, фастфудами вскормленные не зря. Отныне статуя Гешефта и Свободы уныло смотрит в сторону Кремля. На хромаке и диктор попугаем, старшой от телекамер отошел. Как точно будет, мы еще не знаем. Но знаем точно. Будет хорошо. Гутен так, дорогие сеньоры, Купим виллу по сходной цене, Дайте русскому точку опоры, И не будет войны на земле. Тишь на Кипре родные офшоры Держат мир на российской голе Дайте русскому точку опоры И не будет войны на земле И седые альпийские горы Русский газ согревает вам Глядайте русскому точку опоры И не будет войны на земле Янки, хватит топтать помидоры на индейцев исконной земле Дайте русскому точку опоры, И не будет войны на земле. Мы, алясочки нашей просторы, Облетим на российском крыле. Дайте русскому точку опоры, И не будет войны на земле. Свой автограф запрягшим из горы Освежим на Рыхстага стене. Дайте русскому точку опоры, И не будет войны на земле. Ждут бандеровцы в срок с приговором, Прокуроры подобны скале. Дайте русскому точку опоры, И не будет войны на земле. Огонек бьется в тесной печурке, На поленях шифровка в зале. Отзовите посла у придурков, и не будет войны на земле. Так оставьте ненужные споры, доказал уже я сам себе Белый дом. Обнесите забором, и не будет войны на земле. Дайте русскому точку опоры, и не будет войны на земле. Слушай. Ну ты такую песню спел, что прям хочется спросить а насчет войны. Ну, так будет война на земле или не будет? Очень хочется, вот, особенно ну, как бы в праздник, думать, что и не будет. Хочешь мира, готовься к войне, к сожалению. Так. Наша с тобой молодость, детство, по счастливому для нас случаю, э, пришлись на достаточно затяжной период между войнами. Как историк сейчас я это понимаю. И пока существует несправедливость на планете, а это свойственно человеческому обществу. Об этом то идет речь во всех мировых религиях. Конфликты неизбежны, к сожалению. Оправдывать конфликты нельзя. Об этом тоже идет речь во все праздничные христианские дни, религиозные праздники. Будет ли война сейчас, Третья мировая, с применением, естественно, ядерного оружия? Да не приведи Бог. Не приведи Бог, конечно. И я так вижу со своей колокольни, что президент России, вся команда его – Делает весьма успешные, эффективные шаги для того, чтобы этого не случилось. И все зависит сейчас на планете, ну, действительно, от позиции Кремля. И позиция достаточно точная, четкая, правильная. Я горжусь, что наконец-то получил российский паспорт, что я гражданин своей Родины. И горжусь нашим президентом. Я думаю, что конфликта, действительно такого вот ядерного конфликта, глобального, не будет. Именно в силу тех причин, о которых я сейчас сказал. Слушай, ну ведь с той стороны, ну, если просто послушать там речи, там всякие, они что же все время о мире говорят? Они говорят, что это мы враги человечества, между прочим. Ну да. Все да. время норовим им какую-нибудь козью можно да, да, да, да, Но да, они да. опять же, они как сорок первом опять же с миром идут. Да, они идут с миром, да. И мы это уже уже проходили, это все мы прошли. И, и говорит, и говорит Невский, да, сам рыцарям говорит, уважаемые западные туристы, прошу обратить внимание, вы находитесь на очень тонком льду. да песня об этом, о нашей родине, частью которой мы являемся, об этом историческом процессе, в котором мы находимся, мы неотрывны от него. И Донбасс, в общем-то, проливает кровь за сохранение русской культуры, русского языка, нравственных ценностей, принадлежащих всей России, за русский мир. Того, что между нами было, мы не предъявим на показ. Она меня не разлюбила, хотя могла бы и не раз. Ее неведомая сила, не по тропе она а пролом, Чужого в русского крестила, крестом, мечом ли, топором. Тот, кто ничем ей не обязан, собой обяжет воронье, Кто пуповиной с нею связан, себя положит за нее. Когда пошла большая драка, где каждый... Только за себя, к земли, тифозному бараку, Слетели ангелы трубя, Где даже Богу не пристало Вступаться в драку за жилье, Она собой меня спасала, Она меня и я ее. Тайки, душою нечаля, Балтийской чайкой На волнах качая Хлебнула рванина Балтийского чая Равнина теряя Родные края Родную рекой Вахмелю на наркозе родной рукой полосанув на неврозе Одною строкой Поцелуй на морозе родную отчизна дорога моя родную отчизна дорога моя становятся явными тайные знаки что было и что растворится во мраке увидишь глазами Бездомной собаки, чужую равнину чужие поля, закончились святки, Очнувшись от хмеля, разыграны взятки, Страстная неделя лети без оглядки, На свет и стандаря Дорога на небо, В родные края дорога на небо отчизна моя Вот мы все равно, как-то все к войне, к войне, к войне, к политике, к политике, к политике. Давай все-таки отойдем немножко от этой темы, а желательно даже не немножко, а так на километров миллион, да, а, от всяких войн. Ну вот послушай, но ну, не было бы войны. Да, вот о чем бы мы говорили? Мы бы, прежде всего, говорили о том, что все-таки для нас Рождество. Да, вот что все-таки для нас именно Рождество. В мир пришел Спаситель. Ну, И... вот, если сейчас станешь говорить а, такими... Нет, конечно. Такими церковными, ну, выверенными нет, нет. словами. А вот для Володи Скопцова, Для <с> Володи Скопцова, Когда отменили советскую власть, я спросил военных, а куда вы дели политруков. Они теперь священники, ответили мне. Поэтому, ну, я говорю на самом деле то, что я думаю. Для меня это действительно светлый праздник. А касаемо того, что я сказал перед этим про Спасителя, ведь Царство Божие внутри, не скажи врачу, смотри. И Спаситель внутри нас. А спаситель – это мы сами, это наша душа, которая развивается, и этот праздник, он не дает отвлечься от главной нашей жизни на земле, реализовать свою душу, развитию Конечно, это праздник добрый, это праздник светлый, это прекрасный праздник. Вот что такое Рождество, с чем я и поздравляю. Всех. У тебя еще будет такая возможность поздравить. Я тебе обещаю, вот сейчас, буквально через несколько минут. Ты мне вот что скажи, ну хорошо, а знаешь, как любовная лодка разбилась обыт, говорил товарищ Маяковский, да, а, ну, как бы лодка веры у нас часто, там, лодка веры, любви, надежды, да, она что же у нас зачастую разбивается обыт, ну. Как вот человеку в этой всей его вот суете, кстати, опять получается в политику, кстати, с той стороны же все время говорят, что главное чего, главное потреблять как можно больше, а для этого как можно больше трудиться, нет, сначала брать кредиты у нас, а потом как можно больше трудиться, чтобы нам отдавать ваши денежки, да, то есть мы вам будем какой-то мизер платить, вы будете копить, потом отдавать, и вот так все, вот так, какое Рождество, какой раз? Некогда. Нам же это предлагается. Я отказываюсь от такого подхода. К действительности, потому что всегда есть когда. вот Пусть они там э, с определьной а вообще сказку убрали из жизни, да? Конечно. Ну там вот пытаются, потому что, ну, ну что такое Рождество? Ну это вот мы сейчас говорим, да, там Спаситель пришел, там мы такие взрослые слова говорим. А для ребенка... Для ребенка это сказка. Для... Но ведь сказка формирует ребенка во взрослой жизни. Она необходима. И лишать сказки ни в коем случае нельзя. Вот. Лучше пусть дети занимаются духовными практиками наши смотрят и, и с... слыш... слышат, как растет трава. На это тоже нужно уделить время, чем смотреть, как толстеют депутаты на Украине. Правильно? Нам предлагают второй вариант. Нет. Человек, человек рожден не для этой суеты. Он Каждый человек – это вселенная. И я в этом уверен абсолютно. И даже если человек ведет себя неправильно, то у него всегда есть шанс, и может быть в этом его карма, предназначение, исправиться. Да я так вижу. И сколько живу, все, все больше и больше к этому прихожу. Угу. Вот и молодец. А вот теперь как раз и настало время. Давай поздравлять, поздравляйте. Хотел поздравить да. наш православный народ с Рождеством. Я поздравляю... Прежде всего простых жителей Донбасса с этим замечательным праздником простых жителей, которые на самом деле непростые, а бесценны каждый. Потому что на плечах простых людей и держится этот самый Донбасс, этот самый русский мир, и все те ценности, о которых мы говорили в этой передаче, с Рождеством. Ну, а пожелания? Я Ты желаю, так, понимаешь, все, с а пожелать? Я желаю всем нам мира, мирного неба, потому что Донбасс заслужил это кровью. Здоровья, мирного неба, процветания нашему прекрасному краю, краю угля, стали и прекрасных людей. Я бы сказал, что а наши люди это заслужили даже не только кровью, понимаешь, а вот, эти, а вот этими нервами, вот этим напряжением, которое уже 8 лет, да, ну, уже как бы пора действительно что-нибудь такое, рождественское чудо, да, рождественское чудо, и чтобы все наконец-то уже наладилось, чтобы мы уже... Четко расслабились и уже четко знали, что все, мы дома, все хорошо, да, там, у нас вон там звезда, вот там у нас есть Кремль и все так замечательно светится. Ну что, Володя, спасибо тебе большое э, за участие в программе. Спасибо. А я напомню, это была точка зрения, э, мы говорили о Рождестве, пытались обойтись без политики, совсем без политики не получилось, но ну уж э, извините. Еще раз всех с праздником и ну, чудо, вам, чудо вам большого рождественского. Всего доброго. Самое главное мира.